Привет, автономы и люди с нетрадиционной пищевой ориентацией. Но как-то нам нужно себя определить. Я тут немножко выпал из жизни. Но получается, 6, 7 и 8 я от еды был отстранен. Отстранился от еды. Вот это все как бы провел. Но вот после второго дня с психикой это вот все нормально. Как бы нет ни аппетита, ни. Ну, не было как бы ни тяги, ни особой какой-то жажды, нет, это все нормально. Но вот тело, видимо, немножко расслабилось. Все же телу нужны э, тренировки, как получается. Но надолго я от этого отстранился, всего дела прекратил эксперименты, так называемые испытания. Вот. Ну, в плане исключения пищи я имею в виду не вообще все эксперименты, а именно в плане исключения пищи. И вот э, тело, в общем, дало небольшой пинок. Вот. Не знаю, связано ли это именно с этим или с чем-то другим, но а, была, короче, головная боль. Вот. Для меня две боли, как бы, они существенны. Это зубная и головная. Ну, наверное, для многих зубная существенна. Вот. И почему я думаю, что на данном случае именно аспект изменения питания включил головную боль? Потому что... Попробовал я по совету уважаемого автонома попить полыни в конце третьего дня. И действительно это помогло. Полынь – замечательная трава. Вот. Также заметил еще один момент. Я в конце третьего дня съел банан, тоже по совету уважаемого автонома. Да, банан – дело хорошее, я их, в принципе, и так-то люблю. Вот. Вкус мне нравится. Но все же это не так сильно сгладила все состояние мое отшлифовала как скажем другой момент вот. на четвертый день я попробовал соли ну не самой соли как таковой а в аджики вот. а аджика чесолетная вот. то есть я пару ложек аджики съел небольших и практически сразу как-то это вот отшлифовало вот. то есть получается вот я 9 числа приходил в себя вот. состояние вот само тело как бы ну, все было нормально не повторяю ни аппетита ничего такого какой-то слабости нет именно вот э, в голове было вот это, болевые ощущения такие непонятные как бы ну, сложно сказать я их не, не могу описать вот. просто ну когда сознание оно немножко не то и когда не можешь работать как бы это напрягает вот уже как бы не можешь работать вот, это как бы не то ну, давит психологически это состояние голова есть голова но она прилеплена к телу поэтому это все таки я думаю состояние тела вот. так что я думаю 2-3 дня побыть не на малоедении нет малоедение это я думаю все же раз в недельку там две да нет это, скажем, в день, но ну, немножко фруктов. Вот. Ну, именно фруктов, что-нибудь такое сырое. Вот, понемножку а, прийти в себя и дальше, дальше идти, идти. Ну, соответственно, ничего не прекращается, все как в силе, как было, так и идет. Это, повторяю, я сразу предупредил, что, возможно, будут какие-то нюансы откаты, вот, с чем я могу столкнуться, либо кто-то из вас, кто пошел или пойдет по этому пути. Так что, исследуем, исследуем эти моменты. Вот. Ну, когда будет следующее видео? Ну, наверное, когда вот вот этот два э, 3 дня пройдут. Ну, я посмотрю, как вот по состоянию организма два-три дня вот эти пройдут и, соответственно, как э, следующий заход повторю. Ну все. До встречи, друзья. Всем пока. Мои обожаемые как я сказал, люди нетрадиционной пищевой ориентации.